Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, ребят, в эфире передача не для детей, потому что это передача о войне, об оружиях, которая называется... Три... Три VR-шутера. Да, ребят, сегодня вас ожидает много крови, много трупов, много странностей, но больше всего в этой передаче вас ожидает героизма. Я буду героизмом заниматься. Ну да, когда играешь в VR-игры, ощущение, что как будто каким-то героизмом занимаешься. И поскольку эти игры о войне, я решил одеться подобающе. Вот. Амуниция готова. Теперь пришло время одеть шлем. чтобы мне голову не прострелили как и полагается в моей передаче, друзья у нас будет три игры, три абсолютно рандомные крутые, мега крутые шутеры и прямо сейчас предлагаю вам погрузиться со мной в атмосферу смерти, разрушений страха ну и разумеется героизма первая игра называется Firewall Zero Hour Operation Nightfall ну вы поняли, целая куча классных слов совмещенных вместе Образует одну крутую мега игру, Эх, как все трудно на войне. Темно, кажется, меня уже убили, нет, я вижу свет. Кстати, за окном сейчас дождь, я прям слышите, может быть, возможно, вы слышите, петличка ловит грозу. Такая прям атмосфера создается, обоссаться можно. Мы в меню и в ангаре, какая героическая музыка играет, и чувствуя себя настоящим героем. Ты кто такой? Я здесь герой, пошел отсюда. А, ты, наверное, мой командир? А, Аккуратно, я не хотел тебя оскорблять, не сжимай кулачки, не сжимай, все нормально. Я, я буду слушать твоих приказов. Ладно, все, да? расслабились, окей. Мы хоть и на войне, но друг с другом-то зачем воевать? Опять же, надо обучиться. Это самоубийство идти на войну, не обучившись войне. Ну что, пора разобраться со основами игры. Какая здесь игра? Ты что? Это реальность. Двигайте левый. О! Вперед, Смотрите! К точке. У меня есть пестель. Давайте его рассмотрим со всех углов. Я вот так буду стрелять. Я могу заглянуть внутрь себя. Вот что значит эта фраза. А я что-то с самокопаниями каким-то занимался. Надо было просто заглянуть внутрь себя буквально. Я вне игровой зоны. Ладно, идти вперед. Воу, пул, пул, пул, пул. Пистолет Нажмите наготове. На джойстик, чтобы Окей. Так и бежим. Ой, блин, что-то меня немножко мутит. Отдохнуть надо. Тренировки просто зверские. Нажмите кнопку R2, чтобы выстрелить из пистолета. Хорошо, давайте. Надо ну, стрелять из пистолета. Начинаем! эй кто тут нассорил кто весь этот мусор будет убирать ну-ка бам бам бам двигайтесь вправо к следующей точке я как краб подползу к следующей точке вот так <послова> нажмите l2 чтобы взорвать с 4 давайте как она взорвется ну-ка героизма. Ладно, никаких больше тренировок, ты слышишь? Все, я чувствую, что я вырос над собой, я чувствую, что я стал крепче. Видишь, это это оружие в руках героя. Иди вон коробки таскай. Давайте попробуем общее что ли. Разместите бесконтактные мины или си-4 рядом с данными или криптой. Но поскольку это задание общее, я позволю кому-нибудь другому это сделать. Да почему я снова здесь? Отправь мне на задание. Во! Вы кто такие? Почему только у меня геймпад? Я слышу, кто-то дышит в свой микрофон. Кто? Кто бы ты ни был, заткнись. Миссия начинается. О, пришлась! Простите, это это было от нервов. Стрем, ребят. Противник убит, осталось трое. Ти... Трое? Защищайте ноутбук. Я не почистил историю браузера. Быстрее защищать ноутбук, где ты? Вон, видел тебя. Пау, на тебя. граната! Фак ми. Блин, как стрёмно. Как прицелиться под... Вау! Так, надо еще раз кинуть гранатку. Вот так вот грамотно. Hop. Я убил? Так! добили. Дегенератом назвали, а? Дегенераты. Игра в первую жизнь так сильно меня оскорбила. Ну не меня, меня со своей командой. Помощнички, блин. Мало того, что вы выглядите как дебилы, посмотрите на свои рожи, что вы, что за косплей-вечеринка? Так вы еще и просрали все, насколько можно, а? Кто это сказал? Кто б Как в лифте, знаете, неловкая пауза. Мы такие стоим, задание ждем. и то даже не о чем поговорить. Вот тут мы понимаем, что мы вовсе не друзья. Хотя мы полагаемся друг на друга. Жизнь доверяем. <связываем> покинуть фойе. Вы точно хотите покинуть? Нет, не хочу. Ой. А нажал хочу, да? <связываем> о, привет. Привет. На хайкен. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Yes. Yes. Yes. Yes. yes, yes, yes. Wow. Почти почти меня прикончили, но я смог справиться. Вот так оставим <laughs> А, блин, нет. Я пытаюсь, я пытаюсь. help me! I'm trying, I'm trying. Присесть. Я Под... Пытаюсь. Под... Пытаюсь. Под... Пытаюсь. Под... Пытаюсь. Под... Пытаюсь. Под... There were ten. Ten is too much for me. I'm sorry. It's okay? It's okay? I trust you, but you failed. <laughs> It's okay. It's okay, I know. Don't blame yourself. Uh guys, let's do it again. Let's fight for our right to party. Yes, yes I heard you. Do, do you know what I mean? Uh, no. Yes, I No, sorry. Я yes. add А, я ah, can yeah, add your penis n. <laughs> P Penis n, okay. I, I will add your penis. уже известна Работаем Enough about penis. Just fight. Ой. Ладно, это всего лишь дымовая граната. I, I, I, I don't know. I don't know how. I don't know how to save. I didn't laugh. Wow. X. Oh my friend. Oh shit. X. Do you know X's? X? X. Of course. Yeah. I knew it. Ah. Press X and you're not dead. And you go to be more а, uh, блин, это смешно. Let's go! что -то он совсем, <laughs> совсем перестал со мной общаться. <laughs> Ладно. Ну ничего, он поймет, какой я герой, тогда я спасу его несколько What? раз. Ладно? No, О, no, no, no, Против неё. Just making friends. Go, go, go, пристал чуваку, пусть играет, спокойно. всю игру. а Молодец. Ah no... Say oh ho, whoa. Oh my god... <laughs> uh. ah, my yeah. go, go, go, go, go go go go Oh, grenade! Go, go, go, go, go. I'm afraid... I'm too afraid to scare Don't my friend. <laughs> help! Help! Help! Help! Help! Help! Help! Сейф! Сейф! Сейф! Да! Ну, Well done, you're мой hero. Есть! Контракт yes, выполнен! Woo! Thank you to всем! Тяжелая была битва, но мы победили! А значит, двигаемся к следующей игре! Кровь и истина! Мы прольем кровь и добьемся истины! А, яркий свет! А, еще более яркий. А -а -а. Кто здесь? Ой, что ты упало? Райан О, ты Макс. кто такой? Как ты меня назвал? Меня допрашивают, что ли, не понимаю. Плохи твои дела. А, Райан Макс, это я. Не впервые. Вот тебе, твои дела плохи, урод. Ты я кто? Тебя. Я Карсон, но ну, это потом. Карлсон? Так мы на крыше. Остаток жизни, ты просидишь в этой комнате. Нет! Ну пожалуйста! Тебе светит несколько пожизненных. За терроризм. Убийство и преступный сговор. Я ничего из этого не делал. Блин, нет, Что это место? Сай, а, сейчас начнется игра. А, мне бы Все еще оружие не помешало бы. Шикулацию. Иду. Канализация. Оружие. Ах, это не оттуда, я хотел эту винтовку зайти достать. Чтобы побольше патронов и не, не дай же перезаряжаться постоянно. Есть. Уберите оружие. Куда? Так я пытаюсь убрать оружие. Подсумок у меня вот тут. Все хорошо, извините. Немного шума Ничего. через одну могу лезть. Я не падаю по каким-то причинам. Тебя Блин, Есть! Сейчас да. мы прицелимся. Да. Головешка снеслась, отлично. О! Нет! нет! О! Держи. Что это такое? Надо поправить эту штучку. Надо мою бабочку. Нет? Хоп. Вот, вы, далее, нифига себе. Еще раз вам говорю. Вот так, вот так. Это очень круто. О! Ой. Черт, я лейтенант, короткие ножки, почему я иду наполовину в пол, провалившись? Немножко. Так. Кажется, нечто плохое случилось в реальности. Погодите-ка. Хотел на стол положить. Пошли. Мальчик супергерой. О, я вырос. Только что взял и вырос. О, хорошо, что костевую с собой взял. Что это? Ага. Нажать. Есть. Yes. руками. Ты Кого ты назвал говном куском? Я выберу другое оружие для тебя. Это Ставь, взрывчатка, дай. да? Ага, хорошо. Отойди, отойди. Его не надо было убивать. Нет. Смотри! Во! видел? Ты просто меня бесишь. Ты без бедняга водит у тебя. Все в порядке. Покажи лицо. Кошмар. А тебе. А <связанный> блин, не ожидал такой отсюда. У него просто шок. И <связанный> смотрите, даже друг собственно пришел бить его кулаком по ворде. Ну блин, дико больше меня, больше, больше, Что я должен с тобой сделать? Уворачивайся. Открывай. Сейчас, погоди, сейчас, сейчас, сейчас будет. я хочу просто изучить этот замок. Я, замок изучить? Что это? Mm -hmm. Все потемнело. Как поделило, а потому что я в тебя заглянул. Так я больше не буду делать. Обещаю. Я думаю, мне нужны кусачки. А, я тебе сразу предупрежу, меня сюда послали не выручать тебя, а продолжать пытать. Так что, это... Где ты спрятал сокровища? Больно, да, тварь? Ты умеешь терпеть. Мне говорили, что ты крепкий орешек. А орешки-то у тебя крепкие? А? Я спрашиваю, орешки то у тебя крепкие? слышишь эти чеки, а? Больно, да? Ты стальной парень, да? Для тебя это всего лишь так щекотка, хорошо? А, так. Они ждали нас! Оооо! Оооо! Оооо! оружие. Я знаю, что я могу пройти. О, Дикон, как ты там оказался? О, как супергерой присел, Сдохни, сдохни, сдохни. Стоп. Да. Бля, бля, бля, бля, бля, бля, это свой. бля, да, я иду, все, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, а так? Я, тебя! Вау! Есть! Дави! Дави! Дави говно! Круто, мы да? Блин, у тебя нос, наверное, очень сильно болит! Какие взрывы! Офигеть! Да, пару лет чуть-чуть! Что это? Прикурорители, он горячий! Так тебя пытали, да? Наверняка... Давай Это заберем знаю, все, знаю, переключите Клацаю все подряд Я тоже переключусь, ну не знаю О, Погодите, что здесь? Ну, блин, нажимайся Пуста. Выходим. Дик, прожай! Черт подери, это было нечто. Я не смогу вернуться прежним в реальный мир. Я стал суровым воином. И теперь я думаю, надо немножко атмосферку поменять. Этот мега-экшен называется Тровер спасает вселенную. Давайте спасем вселенную вместе с ним. О, какие собачки! Как все мило. Что происходит? О, нет, вселенная! Это что? Это Танос? Oh, о oh, нет! <laughs> you stupid piece of shit! <laughs> oh, <it's> crazy huh? <laughs> oh, Last <it's> crazy <laughs> <laughs> oh, We now return to as the chair turns. Why won't you ever rotate your chair, Samantha? Все, что я asked это you is Я не люблю your chair. Если вы хотите, чтобы my chair. прошел, поворот кресло, черт возьми. Просто используйте правильный номер. Вот и все. Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Starting привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Ой, привет! Где? Yeah. Uh... А, это типа что, что мне продолжать? <laughs> они просто смотрят друг на друга. Окей. Me hey, hey, hey, oh. Кто там? Морти? Хорошо? Откроем. It это не Морти. Oh yeah, this is definitely the right place. You're the one. Okay, listen to me. We don't have time to get into it right now, but you're coming with me. Chuck! Sure. We interrupt this program for an important breaking news. A giant big monster? You heard that right, a mother... <laughs> giant, big monster has destroyed the science center, damn near I half the city. stolen science equipment, microscopes, beakers, I'm talking about flames. Things are really crazy right now. Shit's all up and this goddamn big monster has dogs that are plugged into his eyes and they are powering him up above any power level I have ever seen. And he's scaring people, my grandmother's afraid. All right, back to your regular <laughs> sketch Man, you really, you, your dogs, you have no idea how f things are because of your two stupid dogs. Что это? This is a power baby. You're gonna be seeing a lot of these throughout the whole game. I mean, I really love them. I got them in my eyeballs, you Да я вижу, я вижу. Listen, you're gonna control me, man. Tired, okay? I, you know, you. Мы сейчас немного поиграем в эту игру, но я чувствую, что надо в нее играть чисто отдельно. Потому что это гар... Ой! Like you know, О, oh, ну я прям даже кнопочки клачаю. Ну-ка, бегай себе. On, go. Вот сюда, да, видимо, нам нужно идти? Пошел. Иди по дорожке. Молодец. Как тебя зовут-то? Я так и не понял. Что это? Ну, oh, well, кто это! я не знаю, кто uh, ты такой. Yes no? кто с в этого большого монстра, и он. Everything up now because your dogs gave some kind of superpowers. So we have you to blame for this bullshit that we're going through right now. Do you feel sorry for what you've done? Нет. Answer me. Yes or no? Do you feel any remorse? Нет. Dude, just answer him so we can get this over with. You me, guys, you're a heartless monster. It's bad enough. You have the two dogs. Now you're hanging out no, we're это не шерлак, ты меня Пошел ты, старик, пошел ты, давай, мочи его, он меня обвинил, вообще, я не знал, что моя собаки может заснуть себе в глаза, и будет суперспособность, да если бы я знал, я бы сам это сделал, и творил бы добро повсюду, понятно? Я умер. Ты сам просил его убить. Хорошо, да. Ты сам его убить. Понеслась. Забрали жизнь, ты понимаешь это или нет? Кто это? all Голос Рика. Давайте замочим такие. Они не похожи на местных. The а, вот туда да хорошо пошли понеслась да я с тобой Вау, телепод какой интересно раз здесь есть место для меня hey, это вот. есть. Telepod. So, okay? О, телепод. Так вот, телеподы — это как Окей, хорошо, сейчас сделаю. О, как button. настоящий, прям. Да, да, нажимать. Okay, хорошо, точно. Что -то еще скажут? Go ahead and press the button. может быть что нибудь скажешь? So Ладно, понятно. Я нажал. Мы приземлились, да? Мы здесь? Oh, Trover. <laughs> okay, boss. I'm sorry it took me so so long, but here's the chair Orpian, uh, in mint condition. So I'll take my space money and be on my way. Thank you very much. Actually, Trover, some things have changed since we've last talked. I'm gonna need you to stay partners with the chair Orpian. Your job's not over yet. Come on! You said all I had to do was find the stupid chair Orpian and bring them to you, and then and then I get my space money. Shut the f up, Trover, and get the hell out of the way. It's not me. It's the <laughs> player is doing it. <laughs> We are the abstainers holy shit, that's what the abstainers look like they look just like the, the guy who's got the dogs in his eyes causing all this trouble shut the uptrover no one needs to hear your commentary <laughs> about everything the abstainers would like to talk with the chair Orpian. <laughs> oh, it's so it's definitely the right chair Orpian. you should have seen seen their apartment we're not talking to you <laughs> shitbag. we're talking to the chair Orpian. are you the one that had the dog answer no the... they say no they say they're not the one. Trover, is this true did They're the one, Chair Orpian. Don't f with the abstainers. You know this is a this is a real honor right now. Yes, please do not f with us. <laughs> Tell us the truth. We await you your answer, please. Are the dogs yours? No, <laughs> they're not the one. We need to meet this Chair Orpian face to face. You must find the crystal of Ithacles. We need you to protect this Chair Orpian. You and the Chair Orpian are a team. You're partners now. You're together. You're you're gonna need to go get that <laughs> crystal in from Shleemy World so that you can meet the abstainers face to face. We must meet this Chairorpion in person. It's of the utmost importance. Okay, all right, we got it. Jesus, yeah. Chairorpion. <laughs> Bring back the Chairorpion, get some space money. That was the deal. Trevor, so, there's bigger things at stake now. I don't know what you were gonna go do, but whatever it was, it was gonna be supplied by my space money, so I need you to shut the up and do what the f**k <laughs> I tell you to yeah, do. okay. Oh, I'm, I'm doing it, I, but am I, I... I I just don't like surprises, you know? I know I'm work for hire, but just let me... Give me a heads up, you know? Get, tell me there's the chance that this could turn into a bigger job. Is Droger, all. I don't give a shit about what you just said. <laughs> Shut the f**k up and just... Chair Orpian, will you hit the button on the telepod? Get the f**k out of here. Go do the work. Find the f**k Crystal of Ithocles. Oh, Get into the stupid telepod so you could go meet face to face with the abstainers. Get the f out of here. <laughs> shit is fed up right now. You boss. You're a piece of shit. <laughs> man, I didn't I didn't sign up for this shit, you know? And now the abstainers are involved. F man. The, the, the abstainers, man. They know they literally can describe to the minorest detail every time you've taken a shit. They know every single moment. They know everything, they've seen everything! I don't like <laughs> them! I don't, I, I don't, I, I, they Кажется, это будет эпичное приключение, да чувак? Воу! О, ребят, я думаю, это, эта игра заслуживает отдельных выпусков, чтобы все это слушать, <laughs> все это ощутить на себе. Это великолепное приключение по спасению вселенной. И все эти диалоги просто от удовольствия слушать, такие дебильные, <laughs> и такие при этом остроумные, да? Ну что ж, ребят, вот такой вот у нас получился выпуск трех крутых VR-шутеров. Конечно же, последняя игра оказалась не особо шутером, а я обещал вам шутеры, но когда я сдерживал свои обещания, да? Друзья, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, я получил мало с удовольствием играя в все эти игры и столько забавных дебильных вещей можно мне делать и в то же время серьезных вы видели как серьезно ко всему я этому относился если вам понравилось то обязательно поставьте целую кучу лайков подписывайтесь на канал если вы здесь впервые потому что вот таких видео как сейчас довольно-таки много и постоянно происходит какая-то фигня. Если вы на это готовы подписаться, то подписывайтесь. И чем больше лайков будет, чем больше комментариев, чем больше будет ваших отзывов об этом видео, тем больше будет крутых VR-игр для PlayStation VR. Если вы забыли название игр, в которые я сейчас играю, они будут в описании. И, кстати говоря, с 7 по 17 июня возвращается легендарная распродажа PlayStation «Время играть». Каждый игрок сможет приобрести подписку на PlayStation Plus на 3,12 месяцев со скидкой 30%, а также в рамках этой распродажи будут скидки на популярные игры эксклюзивы PlayStation. Аж до 70%. Зацените, может быть, там даже есть игры, в которые я только что играл. Или вообще когда-либо играл. Ну а на сегодня мы заканчиваем. Огромное всем спасибо еще раз, что смотрели. С вами был Юджин. Если вы здесь, то обязательно пишите комментарий. VR сделает из тебя мужчину. И тогда мы узнаем, сколько людей досмотрело видео до конца. Ну и напоследок мы дадим друг другу сочную, мощную, воинственную пятюлю. Вы готовы? Вот она. Раз, два, три, пять!